Чинахи – это традиционное грузинское блюдо из молодой баранины и овощей запеченных в горшочке. Как и вся грузинская кухня, чинахи имеет невероятный аромат и приятный домашний вкус. Я обожаю грузинскую кухню, потому что в ней идеальным образом и в идеальных пропорциях совмещены всеми любимые мясо и овощи. Рецепт приготовления чинахи в горшочках на самом деле довольно прост, но результат превзойдет все ваши ожидания. Один запах стоит многого. Я приготовила его в первый раз и, к сожалению, не нашла баранины, а в традиционном варианте должно быть именно это мясо. Но со свининой получилось не менее вкусно, поэтому вот рецепт чинахи в горшочках с фото для тех, кто заинтересовался этим потрясающим блюдом. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Баклажан необходимо вымыть, нарезать на небольшие кусочки и залить кипятком дат постоять несколько минут. Тем временем мы чистим картофель, также нарезаем его некрупными кубиками и обжариваем до легкой золотистой корочки. Мясо нарезаем кубиками и слегка обжариваем его со всех сторон на разогретой сковороде. На дно горшочка выкладываем несколько кусочков обжаренного мяса. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Поверх мяса идет картошка. Следующим слоев выкладываем баклажан. Перец нарезаем на крупные куски и тоже кладем в горшочки. Затем добавляем мелко нарезанный чеснок, лавровый лист, перец горошком, слегка солим и добавляем специи. Я положила по ложечке готовой аджики в каждый горшочек лук нарезаем полукольцами и раскладываем по горшочкам. И последний слой, крупные кольца помидора. Заливаем каждый горшочек заранее приготовленным бульоном так, чтобы жидкость была на полтора сантиметра ниже борта. Для бульона можете использовать бульонные кубики или же бульон оставшийся после приготовления мяса. Теперь закрываем наши горшочки и ставим их в разогретую до 250 градусов духовку на 40 минут, потом понижаем температуру до 180 градусов и готовим еще около часа. Готовое блюдо можно разложить по тарелкам, украсив свежей зеленью, но из горшочка почему-то кушать гораздо вкуснее. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Вот что нам понадобится. Мясо, баранина, Говядина, свинина, 600 грамм. Картофель, 4 штуки. Баклажан, 2 штуки. Лук репчатый, 2 штуки. Чеснок, 3 зубчика. Перец болгарский, 1 штука. Помидор, 3 штуки. Перец горошком, 2 штуки. Лавровый лист, по вкусу. Соль, по вкусу. Бульон, по вкусу. Количество порций, 8. Не пропустите самые вкусные. Подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Жду снова и желаю вкусного дня.